Когда вы допускаете какое-либо сомнение, в сердце возникает напряжение, потому что в доверии сердце расслабляется, а в сомнении сжимается. Обычно люди не замечают этой динамики. По существу они постоянно живут со скованным и сжавшимся сердцем. Они даже не помнят какое-то чувство, когда сердце расслаблено. И мне с чем сравнить. И они думают, что все хорошо. Но из ста человек, 99, живут со скованным сердцем. Чем более вы в голове, тем более сердце сжимается. Когда вы не в голове, сердце раскрывается, как цветок лотоса. И это бесконечно красиво, когда сердце раскрывается. Тогда вы по-настоящему живы. И сердце расслаблено. Но сердце может быть расслаблено только в доверии, в любви. В подозрении, в сомнении входит ум. Сомнение открывает двери уму. Сомнение служит для ума приманкой. Когда вас ловит сомнение, вас ловит ум. Когда входит сомнение, его не стоит принимать серьезно. Я не говорю, что ваши сомнения всегда неправильно. Сомнение может быть абсолютно правильно. Но даже будучи правильным, оно неправильно, потому что разрушает сердце. Одно не стоит другого.